Я, я не знаю, что от него ожидать, но давай попробуем. Здрасте. Вот вам сразу пару монеток для высшей благодарности. понял. Чего ты? Ай, ай, ай, Это что такое? Не бейте меня, пожалуйста. Мри. Ага, вот, вот, вот. Сейчас, давай, поближе, поближе. Оно не взрывается. Э, это. Я нихрена не понял, почему это не сработало. Давай, бей его сюда. Ай. Эммм. Что-то пошло явно не так. Ты, может, не надо ко мне идти? Успокойся, сфера. Ай, ай, ай, ай. Тихо, уклоняемся. Я не знаю, что происходит. Происходит явно какая-то хрень. Здрасте, а вы кто? Вы это... Ага, я понял, понял. Ай, я пытался ее отбить кулачком. Ман, не получилось. Пацаны, чуть-чуть осталось. Это, пацаны, пацаны, беги! Я... Давай, давай, давай, давай, давай, милый, поднажми. Ей! Убили? Вторая фаза. Ай, тихо. Ты чего ты так не делает слышь ну пойдем хорошо пойдем валим с этого раунда что мне дадут что мне дадут дедали ой ой ой ой а это что такое что а что случилось а да <смех> прикольно прикольный интерьер классно а здрасте вот так вот сразу да хорошо я понял. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Вот так тебе. Как тебе такое? Ой, да хватит меня шмалять. Оба, оба. Монетка есть. Опа. Это лава или что это? Ай, тихо, кто? Ты, ты, ты, ты, ты живой. Оп, оп, оп, оп. оп. Опа. Да что, я подорвался. Я тебя запомнил. Ты думаешь, я тебя не запомнил? Я все, я я помню все. Ты это. Ты особо не обольшайся. Опа. Опа. По голове. Опа, по голове. Ну как бы.. А чё? А, это секретка, серьёзно Ну, конечно, я нашел секретку э, это можно взять? Спасибо Ты Это что такое? На, пацаны, всё, пошла жара На тебя. Я вам сейчас покажу мой весь скилл Давай, полетел, полетел, прилетел, получил Тихо, вот так, вот так Вот, чтобы ты не особо Не особо напрягался Тихо, ты тоже не особо напрягайся Всё, пацаны, ты чё там делаешь? Э, ты ты, ты, слазь. ты там не виси особо. Там как бы высоко упадешь, разобьешься. Ты это... Во, помог парню. Он просто слезть не мог. А я ему помог. Сколько мне дадут? Д. Опять Д. Это прям.. Прям похвально. Спасибо. Спасибо за Д. In the flash. Типа мясо. Типа мясо. Потому что это французский. Французский делямана вежидо. Понимаешь, я немножко так Совсем чуть-чуть учил Французский Немножко так разбираюсь Кого? Кого? Чего? Чего он хочет от меня? Ты это Французский говоришь? Нет? Я не понимаю его Это... И... Ладно, ладно, я тебя понял, хорошо. Опа, паркур это для меня, это я чисто по фану вот так вот пропрыгаю вообще. Хорошо, это не сложно, это по стенке я умею ползать. Кого? Опа, тут просто секретка. О, я буду стрелять и буду видеть, куда я иду. Я не вижу ни хера. Оп-оп. Ой, тут все такое. Как будто внутри девушки. Очень приятно. Ощущение очень несприятное. А, здрасте. А, так ты. ты так ты, ты лошок. Ты в курсе? Как тебе такое? Вторая стадия, да? Ну конечно вторая стадия. Естественно, вторая стадия. А как же без нее? Ай, ай, ай, успокойся. А можно хп -шку? Да. да я хотел его ударить, ХПшку ему забрать. Ты Вася с подъезда или что? Мы знакомы вообще? Ты кто? Я пришел в игру играть. Ты кто вообще такой? Ты херел, нет. На тебя, дед. Успокойся, дед, дед, дед. Не надо. Ты опять, я вижу, набухался. Ты это, не спеши. Оп, оп, на, дед. Дед, ну ты, конечно, старичок, старичок. Уже, уже не то, уже не то. Ну, порох еще остался в твоих пороховницах. Но ладно. Это не о том, не о том. Дед, убивай меня. В первой стадии захотел меня убить. Ты чё? Ты чё, дед? Дед, ты чего? Дед. На, приятно тебя. На, ты не принимай таблетки, я тебя отвечаю. Там, валерьянку, ладно, валерьянку, ладно. Окей. Хор... Чё, на? Дед, ты чё, ягуру принял или чё? Мутный, а чё ты смотришь вообще? Чё ты палишь на него? Глаз на него палит, ты видел? На него смотрят глаз. Это как-то связано, твою ж мать. Опа, опа. А, ты смотри, его можно, короче, подымать. Он, короче, когда подымается, он не встает понял. Ты не шали, у тебя есть бабка. Дед, успокойся. Успокойся ты это давай ягру принял и сразу начал туда би, би, ага. фиг тебя дед вот вот вот получай получай комбо комбо на вот это хорошо только что дело. на вот это хорошо сейчас было. на на оп оп оп беги беги он бешеный дед бешеный дед а бешеный -а -а, чуть чуть осталось дед дед дед дед дед дед, дед, дед. Ты хочешь войны, дед? Ты давно воевал во второй мировой, дед? Слушай, дед, я тебя сейчас нагну, дед. На! Оп, оп, тихо, тихо, тихо, дед, дед, дед, на тебя. Опа, опа. Я его победил так-то. Но игра мне говорит, пошел-ка ты нахер, Улитас, да? Да, она мне так прямо и заявляет. Тихо, тихо, тихо, полетел. Эти коты нахер, слышь? Ты должен был полететь. Ты что, гравитацию забыл, что гравитация вообще существует? Или что? Попей, выпей и самогонки, не знаю, успокойся, дед. Дед, тихо, тихо, тихо, тихо, дед. Дед, дед, дед, Ух, ну ты дед, конечно, меня погонял на своих то 90 лет. Дед, это. Все, пока, дед. Д мне дали. Окей. Мне дали букву Д. Это прекрасно. Disgrace. Что это значит? Стрелочка вниз или что? Хуманитион. You в эту the... Да, дед, я его победил, кстати. The eyes the shanty На, немецкий что ли? The father you shake my impossible the heres you чего там. the, punten, the spacer... Это подожди, я понял, это турский. Да вот, кстати, дед, он упал. Тубикантину и акт второй, империя хантера, чего-то там. Акт второй, продолжение в акте втором. Угу. Инсерт, что такое инсерт? Что такое инсерт? Турский язык. Что такое инсерт? Это продолжать? Это второй акт сейчас начнется да? Видео закончилось, но ты можешь посмотреть мое прошлое видео по ультракиру. Давай. Удачи.